Всем привет! И так получилось, что этот ролик выходит 21 января, то есть в моё день рождения. А у кого это сегодня день рождения? Да вон же! А -а -а. С днём рождения, я симпатулька. С днём рождения, бусинка моя. Пусть не везуха и без надёга. Всегда стороной обходят тебя. С днём, С днём рождения. рождения. И да, сегодня у меня день рождения. На вот этот YouTube-канал, который вы смотрите сейчас, первый ролик был залит в 2012 году, но в тот момент мне было 11 лет. Сегодня мне исполнилось 22 года, и на YouTube я уже... 11 лет. Я дед всей этой движухи, поэтому, ребят, что хочу сказать, я понимаю, что алдов кто со мной прям с майна, да, с первого ролика там «Как залить карты в Майнкрафт», их, наверное, ну, или там есть один человек, но он очень редко смотрит ролики. Я хочу сказать вам всем огромнейшее спасибо за то, что вы остаетесь со мной, несмотря на блокировку канала в России, несмотря на то, что просмотры упали, ролики YouTube не рекомендует. Но это я уже, как то знаешь, не в ту сторону ухожу. На самом самом деле все не так плохо, потому что у меня растут показатели просмотров, подписок, за что вам огромнейшее спасибо. И в этот день я хочу поблагодарить всех вас, кто будет писать в комментарии с днем рождения, особенно тех, кто в личку будет писать. Ребят, я всем физически сказать спасибо не смогу, потому что, по примеру, с прошлым годом реально было очень много сообщений. Я вам безумно благодарен, просто знаете это. И если отвечу не всем, пожалуйста, вы на меня не держите зла, но реально очень много сообщений, просто всем не смогу ответить. Самое время-то на лайки забайти Да, все-таки в день рождения это лайк можно поставить. Сегодня у нас все-таки не такой маленький деп, 50 кусков на топ-скин. Вот. Но это такая небольшая речушка, которую я подготовил и просто хотел сказать вам огромное спасибо за все то, что вы для меня сделали. По факту, я в сотый раз повторюсь, без вас не было бы человека. И я сейчас стараюсь как-то делать прокачки инвентарей подписчиков, ну, чтобы вам, грубо говоря, дань то есть кусочек своего заработка дать тебе моему подписчику вот поэтому контент как-то улучшается конечно хотелось бы больше просмотров но это уже прибудет переходим к просмотру ролика еще раз всем вам огромное ребят большущее спасибо за поздравление и что уже 11 может кто-то 9 лет меня смотрит всем большое вам спасибо приятного просмотра что я уже затянул Сейчас давайте сделаем, знаете, такое необычное начало. У меня все-таки есть своя подача, но дефолтная подача ютуберов немного другая, поэтому сделаем сегодня ее. Но чисто только начало такое. Давайте, сейчас, сейчас, подожди, три... Два, один. Ну что, привет, дорогие друзья! Мы на сайте детском под название Top Skin и сегодня мы откроем кейсики на балансе 50 тысяч рублей! Ну что, я даже не знаю, какой кейсик можно открыть, ведь у меня так много денег. Я даже не знаю. Ссылочка на сайт, конечно же, будет находиться в описании к ролику. Там же будет мой именной промокод. Ладно, на эту все мемы. Я ненавижу такую подачу. Я не знаю, почему мне это не нравится. 50 кусков Мои три из них с ревки. Вот, огромное спасибо, что по ревке пополняете, потому что конкретно у меня еще не закончился проект а, с прокачкой подписчиков. Я там вообще не депал на нее, ну там по 2000 я депаю, и победитель забирает прокачку на двадцатку. Но в связи с последними событиями, я думаю, он заберет больше, потому что ну, у меня депы уже выросли. Вот, короче, от G4R. Реально за это вот всем огромное спасибо, кто пополняет, потому что, ну, вот элементарный пример, блин, была прокачка, да, когда мы по двушке каждый ролик делали. Я там вообще ни копейки не тратил, потому что все шло с ревки. Поэтому всем спасибо, тем более, промик на. На 40%... А почему у меня тут 0.01? Я вот этого не понял. Подожди, тут написано 5%, тут 0.01. Ну, вроде как 5% мне капает. Я не понимаю мема. Я вообще не понимаю прикола. А чё... Блин, ну мне вроде капает же 5%. Вот, Причем на каждом 0.01, я только сейчас это заметил. Ну, в общем, реально, всем огромнейшее спасибо, промик на 40%, я надеюсь все-таки, что мне идет 5%. Вот, ну это такое лирическое отступление, все-таки ролик роликом, а зарабатывать нужно как-то и... Для этого есть ревка. Ссылок не будет, просто кто хочет промик на 40%, он есть. Так, 50 кусков, погнали на бесплатные кейсы с первой штуки. Ну, я это фастом пооткрываю, потому что а, 119. Вроде бы как на топ-скине вот эти кейсы не особо выдают, ну типа первые точно, хотя Посотки, ну типа посотки неплохо, но первое мне не интересно, я бы их даже вообще не открывал, ну типа просто скипнул. Ну окей, они доступны, все-таки деньги закинуты, поэтому, а тут по типа, одному разу уже, ну блин, окей. Так, третий дается от э, депа на 3000 У нас полтинник, я напомню. Вы, в принципе, все это видите. А что там, блин, надо вебку побольше сделать? Ну, типа, ну меня вообще не видно. Надо же все-таки, чтобы человек это тоже было видно. Во, я думаю, вот так вообще вот в самый раз. А, 800 рублей, кстати, с кейса за 3К неплохо. Все-таки, наверное, побольше надо вебку. Да, это у меня, наверное, совсем не видно. Во, другое дело. Не, ну давай вот так где-то оставим. Дальше у нас четвертый бесплатный кейс от десятки. Там самый э, крайний, важно, самый крайний кейс, он от 25 тысяч депа. Там уже будет поинтереснее. Тут либо гидро, либо подтвержденно, но это гидро. Это 200 или 300 рублей. Вообще просто в тютельку залетел. Давай, короче, 25 в позе орла долбанем. Ну, типа, кейс 25к. Поехали! Поза орла, счастье, здоровья, с днем рождения, успех, удач. Поехали. 25к кейс. Так, запись главная идет, потому что бабки не маленькие. А зима в гидропоника. А че мне с прокруткой? Я не понимаю, что за мем. 143 рубля. классный кейс, Один раз открыли. Но это, честно говоря, очень плохо. Так, в позе орла сразу, не отходя от кассы. Так, давай через Ctrl-F. Топ. Кейс. Ой-ой-ой. А, вот, топ кейс. 3500? О, так это вообще бешеный скидка. А что за прикол? Что, сразу здесь кейсов вкрутим? Нам нужен окуп явно. По-любому. 100%. Сразу 35К. Ну типа, ну а что, гулять да гулять. Я все-таки... Нет, то очень мало денег. Я что тут, Слушай, я думал сейчас хотя бы типа на 1040, ну фиг, с ним 20 выпадет. 13 это вообще ни о чем. Предатель Легиона Нубиса. Нет, движух не нравится. Еще мне прокрутка объяснит. Надо, короче, не знаю, браузер может перезапустить. А почему так плохо падает? Что за фигня? Слушай, мне это вообще не нравится. Предатель, что за мем? Слушай, я не кайфую от этого. Что за прикол? Начнем так купать. Я перезапущу браузер, потому что лагает прокрутка. Парни, в общем, я перезапустил браузер, но времени прошло дофига, потому что мне сейчас еще и по телефону позвонили. У меня времени 0028, уже 21 января. Ну, вот уже по позвонили, поздравили. Поэтому вы меня извините. Я, я уже все немного выполз с ролика. Мы дальше открываем топ кейс. Единственное, я надеюсь, что сейчас ничего не будет лагать. И это очень важно, потому что мне. Хуешь? Прикинь, у меня, оказывается, горячие клавиши есть. Так, еще раз, топ-кейс, потому что э, лагающая прокрутка не нравилась. Блин, ну я не знаю почему, у меня что-то то ли с браузером, то ли что, ну вроде сейчас стало получше, но опять же, да неуважение. Блин, ну я не знаю, ну типа, топ-скин, что не так с моим аккаунтом? Я не понимаю, ну вот, хоть один нож сейчас за 1030 можно? Ну, типа, ты потратили полтинник на один кейс. Ой, два великих демона, уже поинтересней. 19, 13, ну, 35, пойдет. В принципе, не окуп, но окей, пойдет. Хотя, подожди, это 10 кейсов. Фух, вот сейчас просто нужен окуп. Нужен окуп, и вообще все будет прям супер гуд. Хотелось бы еще, ну окей, ножи, градиент. А, градиент, графит. Так, подождите, сколько графит стоит? Он где-то, наверное, тысяч мало. Но это мало, тридцатка, минус пять Давай дальше 5 кейсов. Я хочу прям что-то смачное, все-таки топ кейс. О, а, блин, а я, короче, это, ломается кресло, и постоянно руки вниз, а у меня слетается. А... Ну не, ну не пойдет. Нужны, нужны еще, нужен дроп. Ну типа, блин, полтинник на один кейс. Ролик по топ кейсу. Ну куда, блядь, какая императрица? 6200, на балике тысяч вообще не канает, там кто-то наклейки просто бесконечно крутит, я не знаю, там в кейсе наклеек, у меня кстати шикарный дроп появился в топ-дропе, ну типа, ну такое себе, Да нифига не шикарный дроп, 3 топ-кейса, нам нужен зуб тигра, штуки 2, это вообще будет идеально. Но выпадает... О, кстати, великий демон. Двадцатка, минимум. Тринадцать тысяч. Это нифига не двадцатка. Но опять же, кейс стоит 3500. Они его сделали дешевым. И я вот не люблю, когда кейс становится дешевым. Потому что дроп с него становится хуже, что в принципе логично. И у меня пять алмазов. С алмазов, кстати, неплохо здесь выдает прикол. Топ скина в том, что, типа, ты, короче, если слился на кейсах, типа, под... у меня еще что-то сломалось. Стул рассыпается Короче, ты если слил все еще великий демон за 13 тысяч В общем, ты если все слил на кейсах Тебе потом дропается офигенно С вот этих алмазов Там, по-моему, они добавили какие-то новые кейсы За вот эти алмазики Поэтому нужно нафармить и дальше уже идти на алмазный кейс Акихабара, блин Закалка! Вот это поинтересней Вот это 24 тысячи, тридцатка Это, опять же, не окуп депом, нифига Поэтому не радуемся особо Нужно две вот таких закалочки И то это будет на ниточке Но слушай, держи ты на том спасибо я уже там в один момент думал, что все, будет game well played, Но, кстати, да блин, я забыл, что кейс 3500 стоит Но, в любом случае, это не оправдывает дроп Топ скин Не, нифига, вот топ кейс должен выдать Ну, типа, хотя бы какой-то керыч Пожалуйста Керамбит, закалка, гудбай, Америка о, где не был никогда Прощай Так, поздравлениями сейчас будут засыпать Я думал, поздравлениями засыпать Еще один ножик Хороший, причем на балике И опять вот это начинаю прыжки вот эти свои с парашютом. Короче, 25 кусков. Ну, уже поинтереснее. Настроение как-то начинает по-другому сразу играть. Оно, в принципе, появляется при таком дроби. 11 тысяч на балансе, 4... 4... 5 кейсов крутится. Еще один нож. Найс, тот же самый. Ну, короче, выпадают одни и те же скины, но этому ножу я рад. И уже 41 к Плюс 7 тысяч бонусных денег. Как билет я открывать не хочу, но, типа, смысла вообще нет. Прям никакого. 6 тысяч на балансе и здравствуйте, Джек хотя ножик, хотя ножик, поток, это окуп кейса. 42 тысячи, пойдет. Поначалу сливал, вообще прям в нулину, нифига же не выдавал. Сейчас хоть как-то пошло, главное, что идет запись, потому что деньги не маленькие. Я постоянно смотрю на обс -ку. Так, подтвержденная выпало, сколько она стоит? 9 тысяч, ну два кейса, в принципе... Предатель, 22к ну, Пойдет, потому что поначалу там вообще плохо сыпало Сейчас хоть как-то начало выдавать А, кстати, смотри, надо вниз листать с нами что-то ли с монитором, может с герцовкой что-то случилось С герцовкой что-то случилось Мегапиксели какие-то не те установил 16 тысяч, мало, ну, ну мало Во, вот сейчас нормальная прокрутка Чего это за? А, там чел, потому что Спамят одним и тем же кейсом Поэтому не прокрутка так, а вот тут хорошо, тут подтвержденная и графит 23к, тут окуп, 10 не хватает. В принципе, давай мы сейчас, да, там из-за того, что короче -лента летит, у меня походу благает прокрутка. О, кейс человека, кстати, 105 рублей он стоит. Что за фигня? Почему? Почему человек такой дешевый? Он вот, э, когда баланса нет, он более, более или менее окупает 1000 рублей. Нифига он не окупает, скипнем его нафиг. Так, что по бонусам? Смотри, есть самый дорогой кейс, он стоит 7999. Естественно, мы садимся во что? Мы садимся в вот в эту историю. Топ скин. по и По ли Поза орла. Счастья, здоровья, успехов. Блин, ну вот из-за этого чела у меня прокрутка гонит вообще люто. Ну, да, здравствуйте. 40 рублей. В принципе, свап равносильный, я считаю. 7 бонусов. Мои потраченные нервы на 40 рублей. Нормально. В целом пойдет. Слушай, случайный нож, блин, ну это 9 Не, нифига. Я собирался сделать ролик... По топ кейсу нафиг эти случайные ножи. Я сейчас зайду, солью, потом буду ныть. Нет, оно мне не нравится. А где топ кейс? Я опять его не могу найти. Блин, куда его заныкали? Вообще, прикинь, не вижу топ кейса. Вот он, 3500. Но все-таки зря на него скидку установили. Типа, без скидки, ну, естественно, чем прайс был выше, тем выдавал лучше. А со скидкой как-то вообще с дропом все стало хуже. Ну, типа, выдает ножики, ножики, только сказал, выпало. Два калаша, ножик и юспик. Ну, типа, 30к. Пойдет, десятка. Я сегодня вообще вот реально, знаешь, у меня название типа «Открыл миллион кейсов». Сегодня мы реально открываем миллион кейсов, блин. Так, нож. Блин, Бо... я думал, там до перчаток долетит. Там перчаточки красные были, 39 кусков есть. Давай, топ-скин подарок на день рождения. Какой-нибудь виде... Тут, по-моему, был ДЛ же. Да, вот драгон лор. Короче, смотри, давай сразу распределим. Вот здесь нужен драгон лор. Вот тут нужен АВП градиент. Но остальное все делами можно засыпать. Ну, ох ты! Здравствуй! Че так дешево? 22 к всего. Я уже обрадовался. Я знаешь, по привычке, короче, вижу мраморный градиент, и все. А че у меня. Почему вебка на пол экрана? Мне это не нравится. А, вижу мраморный градиент, и типа, и мне меня, меня тригерит. Я такой думаю, это дорого. Там перчатки выпали подтвержденные. Но типа 21к. Да не типа 21к, Какой нафиг типа. Гофастиком 5 штук. Короче, из-за лайфленты ленты есть мраморный градиент. Из-за лайф-ленты, из-за того, что чел просто спамит этими наклейками. Я не знаю, он, он реально... Он просто спамит этими наклейками. А сколько этот кейс стоит? А, он стоит рубль. понятно. Кейс стоит рубль, и чел просто начал спамить наклейками в Лайфленд. Блин, боже, кейс за рубль. Это знаешь, из разряда типа самые дорогие кейсы, тут конкретно самый дешевый кейс. Ну, типа, кейс за рубль. И вот из-за этого, причем, подлагивает прокрутка. Ну, типа, кейс за рубль просто... Нож выпал и даже прокрутку не показали Блин, надо, э, типа, я все ролики называю Самый дорогой кейс Так, продать все А здесь будет ролик называться Это самый дешевый кейс Кейс за полтора рубля, блин Вот что можно сейчас купить или там сделать за полтора рубля Раньше можно было, там, кто помнит, тот помнит 2 рубля рубль стоили там шипучки, кислинки Я сейчас закрою Еще, короче, стояли, помнишь, пожилые девушки-красавицы И продавали семечки И причем они тебе так профессионально, короче, скручивали этот ролик из газетки и 7 к тебе отсыпали и ты идешь счастливый и они такие вкусные были я не знаю почему они были очень вкусные но я четливо помню что то ли за рубль то ли за два действительно можно было купить все эти шипучки там шипучки это вообще было все наше все потом после шипучек появились кислинки а куда у нас Опять запропастился топ кейс. А сейчас за полтора рубля, я не знаю, вот зайти, ну, типа, в магаз какой-нибудь, да, искать, а что у вас можно купить за полтора рубля, за тобой сразу приедут э, и увезут куда надо. Вот, ну, типа, ну не знаю, за полтора рубля сейчас, наверное. Ой, хорошо! Так, ну все, начал. Начал выдавать. Просто стоило его подолбить. Просто стоило подолбить, попереживать. Но вернули изначальный балик. Я фастиком долбанул, потому что нужно уже понимать, чем это все будет пахнуть. Главное, что не. Пиской, естественно. 10 кейсов. А у нас все зависло. Или что? Что случилось с сайтом? Боже, они вот реально, короче, добавили этот кейс. И все, типа, просто гг. Я не знаю, ребят. Реально, это самый дешевый кейс в мире. Этот ролик по топ-кейсу. Но, ну типа, блин, я хочу его назвать. Самый просто, как влияет самый дешевый кейс на сайт. А прикинь, э, если закинуть, условно там сколько? Ну, тысяч пятьдесят. Вот серьезно и подолбить этот кейс и а, ролики открыл миллион кейсов, блин, будут не рубрика я реально открыл лям кейсов, кстати, нож. В общем, я думаю этот балик все-таки оставить, я конечно хочу выбить что-то дорогое, но блин, просто топ-скин заваливают этими кейсами за полтора рубля, это вообще какая-то жесть. Кстати, у нас мраморный градиент, но тем не менее давайте попробуем, короче, как-то бэкнуть. А, все, бэкнули, мы в плюсах. Выпадало. Типа, плюс десятка, если смотреть от депа, но, опять же, баланс-то был. Ну, то есть, там, 3 или 3 тысячи с копейками у меня лежало с ревки. прям ничего годного не выпадало. Я все-таки хочу подождать, пока уберут эту скидку и подкрывать кейс подороже. Ну, типа, с него падать нормально будет. Конечно, окупились, ну, типа, не дотягивают То есть, на самом деле, мало того, что кейс дешевый. Еще и добавили кейс за полтора рубля, который просто дико ложит сайт. Я все-таки, наверное, на... Двадцаточка. Я думал, он будет стоить, типа, знаешь, рублей 15. 20 тысяч. Вот это уже нормально. Итого у нас 80 кусков. Короче, растянем ролик на две части С вашего позволения У меня сейчас э, лежит балик на My Go с прошлого ролика Остался и будет на топ-скине Сделаем вторую часть по My Go, потом Доделаем топ. Хочется, ну типа раньше Как было по КБшке, да, мы делали Несколько роликов, именно дорогих Тут все-таки тоже 8 из кусков, зафигачим Апгрейд. Причем я хочу сделать апгрейд на Один и тот же скин, плюс-минус за одну и ту же стоимость на, на обоих сайтах, то есть на DL И может быть это будет в одном ролике топа My Go. Получится реально прикольный видос, типа знаешь, один сайт против одного, но я еще об этом подумаю. Вот, ребят, короче, всем огромное еще раз спасибо за поздравления, ждите два видоса будет топовых, мой CSGO топ, потому что там и там балика лежит много, сделаем офигительный апгрейд, надеюсь, все-таки он зайдет. Вот, Но ну, вообще, я думал, этот ролик прям просто будет провальным. Мне одному так смешно стало. Я не знаю, типа, кто о чем подумал. Вот, 80-ка на балансе. Короче, ребят, будет жесткий ролики. Два. Я сейчас немного подустал. Я, наверное, назову это видео. Реально, самый дешевый кейс. Просто как влияет самый дешевый кейс на сайт. Просто смотрите на эту жизнь. Всем огромное спасибо. Это был Человек. Спасибо за поздравления. Пока и до новых встреч.